Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске ГПД в ЕФС-1, давность срока, компенсации быть, игра на повышение, налоговый прогноз. ГПД в ЕФС-1 Минтруд разъяснил ряд острых вопросов по заполнению сведений о трудовой деятельности в форме ЕФС-1. В основном интерес представляет уточнение в отношении периода работы, а также даты заключения и прекращения гражданско-правового договора. Ведомство указало, как оформлять бланк, когда работы начаты до или после даты заключения ГПД, а также тогда, когда период работы не определен или не установлена дата прекращения договора. Давность срока. С 25 апреля уточняются правила расчета срока давности по административным правонарушениям. Во-первых, мы, наконец, увидим в кодексе конкретную норму, по которой нужно определять день отсчета срока давности. Это день совершения правонарушения. Во-вторых, некоторые сроки вынесения постановления на административку станут рассчитываться не в месяцах, а в календарных днях, что тоже снимает немало вопросов. Компенсации быть. Всем известно, при задержке выплаты зарплаты работодатель, помимо ее возмещения, должен выплатить работнику компенсацию в виде процентов. А что, если работодатель выплачивает зарплату работнику по решению суда? Как указал Конституционный суд, это ничего не меняет. Компенсацию работник должен получить и в этом случае. Игра на повышение. Депутаты предлагают повысить ОСН-лимит доходов с 200 до 400 миллионов рублей. И это уже превращается в апрельскую традицию. Почти ровно год назад похожее предложение было внесено в Госдуму и до сих пор ждет рассмотрения. Правда, запрос там был скромнее – на 50 миллионов рублей. Тогда увеличить предельный доход просили до 350 миллионов рублей. Налоговый прогноз. Предлагается разрешить российским лицам использовать в своей деятельности на территории России аудиовизуальные произведения иностранных правообладателей без их разрешения. Речь идет о тех произведениях, которые стало невозможно использовать из-за введения иностранным государством санкций. Их перевод, публичный показ, воспроизведение и распространение будут допускаться при условии выплаты вознаграждения правообладателю. Для сбора вознаграждения пользователи должны будут представлять в Уполномоченное ведомство отчеты. Планируется расширить доступность внесудебной процедуры банкротства граждан, а именно повысить максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства до 1 миллиона рублей, а ее минимальный размер снизить до 25 тысяч рублей. Также будут добавлены новые условия и варианты, когда можно воспользоваться такой процедурой. Московские организации предприниматели, субъекты МСП, которые занимаются наукоемким бизнесом и современными технологиями, могут получить займ до 50 миллионов рублей под залог прав на свои идеи и разработки. Заявки принимаются до 31 мая. В Подмосковье центр «Мой бизнес» запустил прием заявок на услуги для субъектов МСП и самозанятых. Можно подать заявку на такие услуги, как помощь в регистрации товарных знаков, в сертификации продукции, в создании рекламы и сайтов, в разработке программ модернизации с участием в выставках и по другим направлениям. Ознакомиться с полным списком услуг и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.